Привет всем друзья, судя по лайкам и комментариям под прошлым выпуском Разрушителей мифов, явно эта тема оказалась вам очень интересна, поэтому будем ее обязательно продолжать. Кстати, вы молодцы, накидали очень много разных мифов и идей в специальную тему в моей группе ВКонтакте. В будущем их конечно рассмотрим, а прямо сейчас будем проверять миф о том, что перед вводом x 308 в игру фиксанули Макмиллан, и тот перестал ваншотить. Да, я считаю это именно мифом, потому что на самом деле это далеко не так, и в этом выпуске я попытаюсь разрушить этот миф. Начнем пожалуй с того, что Макмиллан появился в игре почти 3 года назад, а именно весной 2014 -го года. На тот момент он явно превосходил абсолютно все болтовки в игре и был уникален еще и тем, что имел глушитель, тогда как ни одна другая болтовка не могла этим похвастаться. К примеру, ну альпину глушак добавили только через полгода. А что же у нас с бронежилетами? Из топовых бронежилетов на тот момент были Гладиатор 2 на штурмовика, Арма 2 за медика, Алмаз 2 за инженера и Атлант для снайпера, но чаще всего снайпера одевали Титан. Также были бронежилеты Корунд, штурмовой и элитной бронежилеты, которые можно было использовать всем классам. Так к чему я веду? А к тому, что Макмиллан стал реже ваншотить не из-за фикса, а банально потому, что появилась новая броня, и в первую очередь появляется бронежилет Питон, а за ним уже и боевое снаряжение, которое явно по своим характеристикам превосходит старое. Мало того, что теперь все боевые бронежилеты регенят броню, так еще и усиливают защиту головы и конечностей, то есть рук и ног. И сейчас я вам это покажу. На снайпере бронежилет Атлант, который совершенно не улучшает защиту конечностей. А вот вам питон плюс стандартные ботинки. Неплохо, правда? Такой же эффект дает боевой бронежилет Медика, одев который игрок получает в себе не только защиту тела, но и конечностей. А при всем этом разнообразии есть и защитные ботинки с перчатками, а те в которые в связке с боевым бронежилетом игрок становится просто непробиваемым. Но если стрелять в тело, Макмиллан будет ваншотить абсолютно по любому бронежилету без защиты от одного попадания. А вот и еще одно подтверждение того, что бронежилет питон дает дополнительную защиту головы. Снайперы из ваншотеля, а штурмовику дали маленький крест. И после всего этого вы думаете, что Макмиллан пофиксили? Я думаю, нет. И если вы со мной согласны, ставьте лайк и подписывайтесь на новые видео.